Они пытаются продлить жизнь лабораторным крысам. И потом выясняется, что они берут таких лабораторных крыс, которые не изолели долгожителей, а изолели склонных к вот этим вот мутациям и всему остальному. Ну, как-то нечестно. Они говорят: так они короче, мы на них проще исследуем. Другие говорят: да, не с крыс надо начинать, надо с мух начинать. С червяков начинать, нужно с голых земляков начинать, нужно вот с гидры начинать. Они как бы простенькие, сделаны попроще, живут коротко, и на них можем посмотреть. Потом начинаешь слушать других, а они рассказывают, а мы вообще не про людей. Мы давно не про людей, до людей не дошло, мы про гранты. И когда я начинаю вникать, а кто у нас занимается? Ну вот был Парфирий Иванов, он был чемпион, конечно, в здоровом образе жизни, он и голодал. Он и закаливался, он и бегал до 100 километров в день, в сутки там, или как, я не знаю. Вот, 86 лет прожил, в тюрьмах отсидел, в психушках отсидел, но 86 своих лет отскрипел. Ну, жестко, конечно. Моржи, все остальные, это закаливание. А это бани, а это это. А это питание. Давайте вот, а питание как будем питаться? Ну, про питание вообще разговора нет. Наверное, самые лучшие всего питающиеся, это хунзы. Ухунзов – это вот эти тибетское мусульманские поселения, которые живут там от 120 до 160 лет. Про них много написано, кто, кому интересно, они могут почитать. Вот. Они, у них нет онкологии, у них этого нет, этого нет, и ничего нет. Они веселенькие, они живут в больших температурных перепадах, потому что достаточно на некой высоте. Вот у них до четырех месяцев практически есть нечего, поэтому они едят сушеные абрикосы, вот. они едят косточки с амигдалином, которые позволяют быть... ну, убивают свободные радикалы. Они практически не пьют, они обильные, они веселенькие, но вообще вопросов нет, и стрессов у них особо нет. У них репродуктивный возраст, у женщин еще 65, там они рожают, а у мужиков под 100 они еще где-то родоспособные, и старшие. То есть вообще вот это все сдвинуто. Но надо ехать к ним, и можем мы переехать туда, как бы нет. Нас интересует что-то, вот мы как бы попроще, чтобы оно вот нам подходило, чтобы мы могли взять. Вообще интересует вопрос вот, активного долголетия. И вот давайте мы с вами вот этот шлейф режима доживания чуть отодвинем. Сколько этот режим доживания? Ну, может быть, 5 лет, может быть, 10, может быть, 20 лет. Но мы его пока не будем брать в расчет. Мы будем говорить, вот моя, моя, <coughs> моя личная цель. Без лекарств и операций дожить до 80 лет. Они говорят, а почему? Я говорю, знаете, мне еще 10 лет надо, потому что у меня дети маленькие, я их должен выучить, вырастить и так далее. И они, ну, пока они войдут в свою собственную жизнь, они не должны меня видеть в виде овоща или где-то в реанимации на шлагах и трубках. Мы предполагаем, что человек, есть лестница здоровья, это люди здоровые. Это значит, что речи нет ни про лекарства, речи нет ни про хирургию, речи вообще ни о чем нет. То есть медицина сама по себе, а они живут сами по себе. Итак, я говорю про тех, у кого кто здоров. Он может быть здоров в 20, 30, 50, 60, 70 и даже 80 лет. Здоров, потому что у него, он не нуждается ни в какой медицинской помощи и опеке. Он может рядом жить напротив госпиталя или далеко от госпиталя, но у него не стоит вопрос, а где у нас поблизости аптека и где у нас амбулатория. Он живет себе и живет. Вот это здоровые люди. Следующая часть, ступень, ниже от них, это... Практически здоровая. То есть, что значит практически здоровая? Это значит, что они периодически обращаются в медицину, но они, они, у них нет каких-то хронических диагнозов, у них нет хронических заболеваний, и они, их жизнь, она тоже достаточно предсказуем, предсказуемая. И у него нет зависимости от медикаментозной хирургической медицины. Теперь следующая ступень будет условно здоровая. Что значит условно здоровая? Условно здоровое это они работоспособны. Они работоспособны, но в их медицина присутствует в их жизни на постоянной основе. Это таблетки от давления, это таблетки от холестерина, это печёночные, это почечные протекторы, а это для повышения иммунитета. А это, и он, у него есть аллопатические средства, которые прямо из аптеки, по, по рецепту врача. У него есть пищевые добавки, которые он, ну, он понимает, что они у него есть. И именно надо понял. У него есть гомеопатия, у него много чего есть, у него есть, и он постоянно в этой теме присутствует, потому что у него проблемы. У него то суставы, то позвоночник, то печень, то почки, и слабое звенье есть, и он, о них постоянно, и они на контроле, у него есть диагноз. Самое главное, что условно здоровое у них есть диагнозы. И эти диагнозы прописаны. И у него они вписаны ему в историю болезни, как вписан в паспорт его прописка и адрес. Вот. Следующая ступень – уже больные. Люди больные на хронической основе. Это хронические больные и системно больные. Что значит хронические больные? Это вот такое персистирование. Ремиссия, обострение ремиссия. Ты говоришь, выздоравливаешь. Он говорит, да вроде нет. Ты говоришь, болеешь, ну он сейчас говорит, поболею, потом получше будет. И он даже сам знает, что ремиссия будет, была ремиссия, будет, оба... но он слегка проседает, проседает, он говорит, ну а что ты хочешь, возраст, ну и пробег, пробег, пробег, то есть вот как бы так. Вот это больные, но они еще тоже трудоспособны, с некими ограничениями, с некими допусками, куда-то и берут, куда-то и нет. нет, не взяли, он должен переквалифицироваться на ступень ниже, но все равно он еще работает, подрабатывает, зарабатывает и так далее. Ну а дальше пошли инвалиды, ну и как бы мы пока про них не говорим. Хотя тема интересная, тема нужна, я этой темой занимаюсь. Детьми инвалидами, взрослыми инвалидами, какие хотите, инвалидами с разными заболеваниями, но это просто отдельная тема. Итак, мы говорим о здоровом активном долголетии без лекарств и операции, у меня есть американский учебник анатомии, вот такая, достаточно популярная. В ней есть картинка, вам ее потом сканируют и покажут эту картинку. Там есть все достижения современной медицины за последних 40-50-60 лет. Вот прямо на одной картинке и все, что есть. Это все водители ритма, это все шунты, это все эндопротезы, это все какие-то вот эти вот тазобедренные, коленные, локтевые, плечевые суставы и так далее. Но вы должны понимать, что это речь о том, что мы вот, э, наша цель уже не активное долголетие, а пассивное долголетие. А пассивное долголетие, оно тоже имеет стадии. Итак, я говорил до этого про активное долголетие. Теперь я говорю про пассивное долголетие. Оно на лекарствах, оно на эндопротезах. И у него есть пассивное, а потом пассивное долголетие, когда он еще как-то тянет, переходит в продленную жизнь. Продленная жизнь, это когда уже стоит вопрос о пересадке органов. Мы поменяли кусок печени, мы поменяли сердце, мы поменяли легкие. И говорим, а позвоночник менять будете? Они говорят, не сейчас, позже. Суставы меняем, дойдем до позвоночника. А потом еще есть целый этап. Отсроченная смерть. Человек лежит. В условиях реанимационной палаты, на шлангах и трубках, и таких мы много знаем даже известных личностей, вот, когда они лежат в условиях этой палаты, у них полная свита, вот, которая мониторит, ведут их здоровье. Они как бы в коме, какой степени, это вопрос второй. Но вот они, и сколько вы думаете, они могут прожить, я знаю, при рассеянном склерозе, при боковом амиатрофическом склерозе, вот такие в таком состоянии овощи, Люди могут прожить что-то 186 месяцев. И вот мы на сегодняшний день пока из этих двух, из этих тем берем тему «Здоровое активное долголетие». Мы про него. На сегодняшний день в Америке 20% наиболее умных, интеллигентных и образованных людей, они, успешных людей, занимаются йогой. 20%. Вот. Не занимаются фитнесом, занимаются йогой. Итак, я хочу сказать, что… Йогу теперь надо поделить на три части. Йога-спорт. Йога-спорт – это типа пилатес. Йога-мед. Эта йога используется, когда в реабилитации, и восстановительном лечении. Это йога-хелс, йога-оздоровление. Вот именно мы сейчас берем о а йоге как оздоровительных практиках. Но опять разговор между оздоровлением. Где началось оздоровление? Где... Оздоровление перетекло в профилактику. Где профилактика и оздоровление перетекли в восстановительное лечение, где это все перешло в реабилитацию и как вот это все замешать, но ну, и куда это все отгрузить. Где бы вот создать территорию, где мы вот как бы были. И вот эта территория здоровое активное долголетие. Потому что оно, а слово его, лежит это без лекарств операций. На чем стоит здоровое активное долголетие? На трех китах. Первое анти то есть все, что сдерживает процессы старения, энтропию, биологическую энтропию, когда мы стареем. То есть эскалатор идет, вне, тянет нас вниз в старение, а мы идем вверх, чтобы у нас как-то все-таки, ну, относительно своих сверстников, быть помоложе и здоровее. Это принципиальный вопрос. Смотрите, почему. Потому что... Биологические часы, которые тикают внутри нас, и мы говорим, а мы-то смотрим не по биологическим часам, а по календарным часам. Вот у нас календарный возраст идет, и человеку, допустим, на календаре 50. А по биологическому возрасту он может быть ему 40. Но по биологическому возрасту может быть ему и 60. И теперь вопрос, календарный возраст надо рассматривать мы от него деться, никуда в паспорте прописан, а это биологический возраст, и мы говорим, а как нам сделать так, что вот этот биологический возраст, он был чуть-чуть моложе, и вот когда я разрабатываю какие-то методики, техники, это один из главных вопросов, как сдержать старение, старение ползет вниз по эскалатору, а мы идем вверх и сдерживаем этот процесс, иногда человек, фазу пассивного долголетия, то есть переходит со ступени здоровый на здоровый, практически здоровый, потом перешел на условно здоровый, и все, активное долголетие закончилось. Надо понимать, оно может закончиться и в 40, если он подсел уже на эндопротезах и на лекарствах, это уже не про здоровье, это уже пассивное долголетие. Понятно, да? И поэтому он может в пассивное долголетие, из-за Перейти в 40 лет, в 50, в 60, в 70. И мы вот это четко должны понимать, где этот переход. Это Рубикон. Поставили эндопротезы, все, он с этой территории ушел, и перевезли его вот на эту территорию. Там свои. Теперь как нам пойти, смотрите, как эскалатор тянет вниз. А наша цель вверх. И вот здесь мы начинаем тему про то, как это практически реализовать. Вот. Итак, я коснулся ЗОЖа. ЗОЖ – это, здоровое, вернее, это здоровый образ жизни, который мы реализуем сами. Мы где-то что-то смотрим, мы где-то у кого-то учимся, мы что-то читаем. Но все, что касается ЗОЖа, мы делаем сами. Своими руками, своими мозгами, своим контролем, своими мотивациями и всем остальным. А когда не сам, это ко мне. Когда не сам, тогда я, у меня есть знания, у меня есть опыт, у меня есть энтузиазм, у меня всего чего угодно есть, и тогда я начинаю делать. Смотрите, представьте себе такой момент, переходим к этому. У вас венозный застой, еще лимфатический застой в нижней конечности. Вы прекрасно понимаете, что ваши насосно-дренажные механизмы и насос дренажные системы с вот этим венозно-лимфатическим возвратом не справляются, поняли? Говорит, поняли. Поняли, что застой образует, и там есть. А застой это плохо, это тема детокса. Вот. И вы говорите: я теперь ноги задеру вверх. Потом буду сам своими руками, свои ножки массировать и это все сгонять. Я говорю, когда со стопы догонишь до голени, потом с голени надо вверх. Потом через коленный сустав пройдешь, сгонишь с бедра туда вниз, потому что у нас в полости должен отток. Вот. потом постараюсь еще весь этот венозо-дренажный массаж сделать и на таз, чтобы вообще круг-то как-то завершить. А дальше уже система подхватит и пойдет. Он говорит, а как часто мне делать? Я говорю, ну как часто, если сама система не работает. Надо ей, ты ей хочешь помогать собственными руками. Ну, три раза в неделю, наверное, тоже хорошо. Четыре тоже еще лучше, пять еще лучше. Один раз тоже терпимо, но регулярно. Он говорит, а когда мне это делать, до работы или после? Ну, я говорю, понимаешь, если ты до работы такой себе массаж сделаешь, тебе будет не до работы, поэтому после. Он говорит, после сил нет. Я говорю, ну как-то старайся, работу поменяй попроще. Ну и так далее. И теперь к чему объясняю все? К тому, что когда вы... Делайте сами себе вот эти виды массажа, вы должны понимать, насколько это трудозатратно и сколько труда и энергии вы туда потратите. Моя цель донести другое, что когда вам массаж делает чужой человек, это энергодотация. Он собственным энергоресурсом, он ел котлеты и бифштексы, теперь его организм выработал энергоресурс свой собственный, и он потратил. На то, чтобы, работая с вами, ва... доделать то, что не доделал ваш организм по разным причинам. Скорее всего, потому что у него сил самого на этого не было. Понятно, да? И вот это называется в массаже энергодотация. И теперь обобщение делаю, что все, что делает вам кто-то, не вашими руками. Независимо от того, можете или нет. Чужой человек делает, кто-то делает. Это... Его вклад, труда, времени, энтузиазма, знаний в ваше здоровье. И это энергодотация, ресурсодотация, как угодно. Вот я начинаю коротко говорить, это ресурсосберегающий режим, а это энергодотационный режим. Вот когда я говорю про энергодотационный режим, это значит не ЗОЖ это, не ЗОЖ. Это кто-то за вас это делает. Так вот, все, что делается в моем центре, оно основано на энерготациционных технологиях, методиках и так далее. Теперь дальше вернусь опять к вот этим видам массажа. Когда я говорил, как вот нам венозно-лимфатический массаж сделать нижних конечностей, ну, как бы, слушая меня, каждый представляет, как, что как-то это можно сделать, скорее всего. И кому-то это делали. Но у нас лимфатическая система в каждой органной системе, и, а как нам сделать вот этот вот гемодинамический венозный отток увеличить в каждой мышце, а их 600, по разным данным, 640, или там, как делить, 720 штук, и... А теперь есть связки, а теперь есть сухожилия, а теперь есть костные хрящи, теперь есть диски-мениски, а теперь есть позвоночник, а вообще как самому там делать? Никак. А еще есть голова, а еще есть структура мозга, и все это вот. И вот теперь представьте на секунду, что вы думаете, а как вот мне бы там сделать, и как бы мне туда залезть-то? Так вот этот вопрос я себе задавал много-много лет назад. И вот я желая попасть в какую-то часть тела, доступ получить какому-то органу, какой-то его части, какой я разрабатывал всякие устройства, приспособления, инструменты и так далее. И на сегодняшний день, ну, как минимум уже лет 20, могу достать куда угодно. Все, что угодно, отдренировать, все, причем дозировано, причем безболезненно, я могу сделать в... намного более эффективно. Все тоже, вот они говорят, вот как бы ты сделал вот этот объем работы, вот они делают так, а как бы ты сделал? Я говорю, так у меня для этого есть себе приспособление. Я могу сделать и намного мощнее, и короче по времени, и вообще без, болевого, без болевой нагрузки, и это без всякого стресса, потому что он с этого массажа выходит, а вот и весь из себя у него потом давление на 20-30-40 очков подскакивает. Ну никуда это годится? Когда мы говорим о коммуникациях, а вот этой циркуляции, вот этих биологических жидкостей, она происходит по коммуникациям, понятно, это будет насосно-дренажной системы, все протоки, все сосуды, все межконевые щели, все фасции и так далее. И все, где что-то течет, плевральная или там спинномозговая или суставная жидкость, это все по коммуникациям течет. Насосно-дренажные системы. А есть еще насосно-дренажные механизмы, которые все это в движение приводят. Одно дело магистральные, а другое дело, понимаете, есть железная дорога, а нет, а нужен же еще паровоз. Так вот этот паровоз, это и есть и дренажные механизмы, и они должны быть исправны. И они есть на всех уровнях. И функцию эту выполняют мышцы. Мы начали говорить, все-таки вернемся к тому, с чего начали. Мы начали говорить, это старение эскалатора вниз, а мы теперь антистарением занимаемся. И проговорили первое, что антистарением мы занимаемся на внешнем приводе, на внешних знаниях, когда этим занимаются профессионалы, и они в вас свои силы, здоровье, энтузиазм, Мотивации и так далее вас вкачивают, а вы начинаете здороветь. У человека есть оптимальная форма жизни его. Это как, как это тело построено, как это тело построено в пространстве, на него действуют гравитационные, электромагнитные силы и прочие остальные, и как оно построено, оно тебе двигается, и вот как в идеале эта форма должна быть сделана, насколько она должна быть пропорциональна, насколько симметрична, насколько у нее не должно быть перекоса таза, насколько должны должна быть... Симметричные правые и левые половины. Насколько должны быть сформированы физиологические изгибы. И пошло-поехало. Это все нужно сделать ревизию. Посмотреть и сказать. А если мы вот здесь в основном, угол наклона таза. Нагрузок будет меньше. Фоновых нагрузок меньше. Хорошо-хорошо. Для антистарения это хорошо-хорошо. Потери меньше уже хорошо. Вот. Дальше. А вот здесь у нас кифоз загнула, а кифоз прижал реберные дуги, а он тебе не может на полную, полную грудную клетку вдыхать, а внизу у него провисшая диафрагма, значит, надо устранить. Устранили уже лучше. вас осмотрели узкоспециализированные, и они не, не построили все это в одну картину. Они не смогли, они не собирали это все. А мы теперь все это соберем. Историю жизни, историю болезни, историю лечения, соберем в одно и теперь наметим план ремонта восстановительных работ. То есть вот из того, как есть, без лекарств, без операций мы все это теперь начнем вот так раскладывать и ремонтировать. Значит, сначала вообще его должны перевести хотя бы в категории из больных с системными хроническими заболеваниями, в категорию. Условно здоровых сделали шаг, сделали, это Антиевиченко, А теперь из этой категории еще на ступень подняли выше. Молодцы мы? Молодцы. И теперь он у нас был на лекарствах, сидел, а мы его сняли с этого препарата, с того, с того, с того, пробили ему. И он начинает понимать, когда у него уровень и качество здоровья поднялось, он понимает, что его перетащили на следующую ступень. И когда мы ему обеспечили уже практический опыт, что ему не надо всего этого, когда анализы показывают, что ему не надо этих лекарств больше, он постепенно к этому привыкает и начинает радоваться. А мы ему подняли иммунитет, это лучше, лучше, в, в, в плане антиречинга, это намного лучше. Потому что теперь у него даже психологически вокруг все чихают, а он говорит, а мне все, а я как бы насо... надеюсь на собственный иммунитет. Самый главный принцип, нужно понять, что мы это делаем не зожем, а внешним приводом, внешними нашими знаниями, нашими руками, стараниями, приспособлениями и всем остальным нашими вот врачебными стратегиями, понимаете, да, методиками, техниками. Ваша цель – понять, что это разработано. И теперь стоит вопрос, только маленький. Понять свои проблемы, купить билеты, доехать, пройти курс, хотя бы первые минимальный 1-2 недели, получить удовлетворительный для себя, для своих даже ожиданий эффект, ну и сделать соответствие вы и наметить следующие приезды.